Всем привет, друзья! Вот уже два года я владею своим автомобилем Kia Rio 4. И в декабре месяце я ездил на второе ТО к дилеру, где покупал свой автомобиль. И сразу скажу, что я ездил со своими расходниками. Ничего дилер мне по этому поводу не сказал. Мы с ним заранее созванивались. И я уточнил, что приеду со своими расходниками. Соответственно, чтобы цена была на ЗТО дешевле, чем они озвучили, если использовали свои расходники. Насколько я знаю, что оригинальные салонный фильтр стоит у дилера чуть больше 1000 рублей, плюс также они возьмут деньги за его замену. Но мы с вами, друзья, соответственно, экономим, мы не будем переплачивать лишние деньги, поэтому я купил салонный фильтр намного дешевле, и поменять его проще простого, меняется он всего за 2 минуты так как находится он у нас за бардачком и давайте, друзья, вам подробно покажу как его поменять друзья, вот такой вот фильтр я себе заказал фирма Marshall заказывал я его на сайте Озон ссылку на него оставлю в описании и, да, скажу сразу, что салонный фильтр я не менял целый год летом почему-то я про это дело забыл, я даже не менял масло То есть, как на первом ТО мне все заменили Поставили фильтр, заменили масло Так я и проездил целый год до второго ТО Проездил я, конечно же, мало вот Но все же давайте посмотрим, как э, нам достать салонный фильтр Как я и говорил, делается это, в принципе, легко Открываем бардачок И теперь просто отгибаем наши стенки бардачка в сторону с этой стороны и с этой и откидываем его вниз так так все и у нас открывается доступ как раз к отсеку где находится салонный фильтр здесь вот есть специальные защелки нажимаем и открываем сейчас я печку отключу и давайте друзья посмотрим как себя чувствует фильтр спустя год вот такой вот фильтр весь забитый вот так вот друзья весь пыльный грязный в общем его только выбросить можно и так Давайте поставим новенький, свеженький. Итак, берем фильтр. Смотрите, здесь указано направление воздушного потока. Стрелки вверх. Нам нужно перевернуть, чтобы надпись были вверх ногами. И вставляем вот таким вот образом. То есть широкой стороной вставляем как раз вот в отсек под фильтр. При этом у нас надписи получаются сбоку, а на оригинальном фильтре они у нас на лицевой стороне. Но разницы, как говорится, нет. Берем и вставляем. Все, фильтр на месте. Берем крышку. Все готово и вставляем обратно бардачок. Ну вот, друзья, фильтр установлен, заняло это не больше двух минут, и при этом вы можете сэкономить чуть больше 1000 рублей, если приедете к дилеру со своими расходниками и заранее поменяете салонный фильтр. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Всем удачи на дорогах, всем пока!